Добрый день, друзья! С вами Мургант Торбианс. и сегодня я вам расскажу о классном проекте, который называется Nexa. Что же такое Nexa? Nexa это классная тема и расскажу почему классно. Вы знаете, сегодня на рынке происходит некий бум, взлетела цена на многие активы. Что же я сделал? Я весь свой трон от всех игр, в которых я играю, кроме там какое-то небольшое количество 30 тысяч плюс то, что у меня э, осталось в проекте э, Tron Building. Я просто здесь кошелек не подсоединял, поэтому у меня здесь достаточно много крипты. Я перевел Трон э, в э, Ripple, купил его под 0.29. Произошел скачок. Я не продаю сейчас Ripple, но у меня стал вопрос в том, что я хочу еще дополнительно подзакупиться, но у меня нет активов больше. Я рад сообщить вам. Итоги работы последних лет. Результаты есть. Просто денег нет. Я узнал о том, что есть такой сервис Nexo. Что он предоставляет возможность? Он предоставляет возможность зачислить свои XRP, которые я купил по курсу 0.29 в данный проект и получить лимит займа. То есть, лимит займа порядка ну, 40% от суммы, которую я внес. Этот сервис очень-очень крутой по многим причинам. Тут можно там 3 часа рассказывать об этом сервисе, но Время поджимает. Я постараюсь вам рассказать в двух словах самое-самое главное. То есть вы получаете э, кредит, но у вас нет такой ситуации, как на бирже, что у вас выбивают по стопу. То есть у вас фактически проценты могут оплачиваться по-разному за счет вашего тела. Могут они оплачиваться за счет их токена токен. Вы можете взять займ. Вдумайтесь, под 8% годовых в долларе это вообще копейки. То есть вот я, например, взял займ на 2400 долларов и плачу сейчас э, пол доллара, 50 центов за то, что пользуюсь кредитом. На самом деле переплатить 8% в год и э, иметь возможность заработать x2 на этом же капитале это очень круто. Что я сделал? Я получил кредитное плечо 2400, значит, вывел УСДТ на биржу Hobby. И на бирже Hobby непосредственно купил себе XRP еще по цене 0,36 и 0,36 и 9. Так вот, когда я купил себе XRP по этой цене, я выставил... Полностью на продажу XRP, потому что это, мои, фактически, это мое кредитное плечо. Я не собираюсь на нем там зарабатывать супер-пупер X. Но я выставил по цене 0.73 и 0,98. По моему мнению, мы увидим в ближайшее время э, рост XRP. Я думаю, что мы до доллара дойдем однозначно. Я обязательно запишу видео, покажу вам, если я заработаю. Но у меня почему-то есть уверенность о том, что мы находимся в CryptoBubble 2.0. У нас будет однозначно рост, хайп, памп. Если все пойдет в том направлении, то будет пипец. После того, как я получу непосредственно HUSDT, его поменяю на какую-то стабилите токен и зачислю и погашу данный кредит все очень просто вот за сумма моего займа доступный лимит я могу вот погасить нажать о том что хочу погасить за счет nexa мне показывает о том что вот проценты всего 16 процентов если вы гасите за счет их токена nexa у вас скидка 50 процентов получается 0.53 в день у меня уже день один прошел полный и Второй огромный плюс данной платформы это то, что если у вас появляется крипта свободно, например вы сделали продажу на бирже и у вас появился какой-то стабилити токен, вы можете любой из этих стабилити токенов, вот например пополнить если нажать ТОСДТ, USDT, USDC, да и Pax, можете зачислить сюда и получать 6,5% годовых. Это тоже круто, почему и снять можете, кстати, их в любой момент эту сумму, потому что, в принципе, понятно, с чего зарабатывает платформа. То есть 8,5% она выдает или 16% тех, кто не хочет гаситься в их токене, в токене, и 6,5% она готова отдавать, если, например, она привлекает ресурсы у другой компании. Значит, В чем плюс еще компания Nexo? Nexa компания международная, чтобы вы понимали. Она тоже проходит различные аудиты. Мало того, все вклады, которые есть непосредственно в Nexo, они застрахованы у международного страховщика Lloyd. Если мы перейдем на их основную страницу сайта, и э, будем разбираться э, какие есть преимущества то здесь написано на английском языке о том что вы получаете 6,5 в год э, значит вы можете снимать проценты в любой момент вы можете положить любые стабилити токены для того чтобы получать эти проценты нет комиссии нет минимальных э, суммы Вы можете э, быть уверены в том, что ваши вклады защищены, потому что они застрахованы на 100 миллионов долларов в логе. И хранятся ваши все денежные средства на холодном кошельке крупнейшая компания, которая называется э, BitGo. Ну и конвертация один к одному к доллару. То есть э, в любой момент вы можете переконвертироваться э, и получить один к одному к доллару. Вот и все ребята, с вами был Борган Торбенс и канал Все о финансовых пирамидах и хайпах.